Всем привет! В этом видео попробуем написать программу, которая будет сохранять детали в формат Step Я запустил проект с программой из предыдущего видео Эта программа, я напомню, по созданию детали из шаблона и сохранению ее Сюда давайте допишем новую кнопку И назовем ее ⁇ Сохранить в степ ⁇ Перейдем в модуль. Создадим здесь новый модуль. И допишем сюда процедуру сохранения. давайте сначала напишем общий алгоритм работы нашей процедуры как она будет работать так первое что нам нужно это получить все компоненты сборки затем нам нужно отфильтровать только детали и из этих отфильтрованных деталей нам нужно откинуть э, крепеж, отфильтровать крепеж, так после чего нам необходимо получить имена конфигурации деталей и сохранить деталь формат step вот общий алгоритм по которому будет работать наша единственная процедура код нашей процедуры будет несложный основная сложность относительная сложность это получение компонентов из сборки Для того, чтобы сэкономить время, я возьму часть кода из предыдущего модуля, из того, что мы писали ранее. Итак, то, что я смог, я взял. Теперь мне необходимо дописать цикл прохода всех компонентов сборки. Это первый пункт. И отфильтровать крепеж, и отфильтровать только детали. Итак, теперь нам нужно получить все компоненты сборки. Поэтому здесь давайте объявим новую переменную. Она будет у нас типом объект. И добавим еще сюда одну переменную, которая у нас будет отвечать за сборку. Так, теперь мы берем переменную SVModel и получаем ее из активного документа. после чего передаем в переменную svAssembly и уже из этой переменной мы получаем компоненты получаем со всех уровней поэтому ставим э, идентификатор false если вставить true, тогда э, компоненты будут получены только с верхнего уровня и добавляем таким вот образом Передаем все полученные компоненты в переменную COMPS. И теперь эту переменную нам необходимо пройти циклом. То есть проходим от нулевой ячейки до верхнего значения этого массива. Теперь нам в цикле необходимо определить переменную, которая отвечает за проходимый компонент. Давайте назовем ее ssvComp. И тип у ней будет как компонент. После чего ей присваиваем значение текущего проходимого компонента. После того, как мы выполнили это присваивание, объявим еще одну переменную. Это у нас будет э, переменная отвечать за э, модель этого компонента. Тип у нее будет такой же, model.doc2. И теперь можем э, в эту переменную, только модуль модуль и здесь модуль передать из переменной svcomp эту модель, getModel.Doc2 метод. И работаем уже вот с этой переменной. То есть эта переменная у нас как sv только для уровня компонента, то есть при прохождении цикла всех компонентов. Каждый раз э, эта переменная будет принимать новое значение того компонента, который сейчас находится в активной обработке. И уже из э, этого компонента, из этой переменной мы можем получить, например, э, адрес модели, конфигурацию, имя конфигурации и даже можем получить суммарную информацию. Так, давайте добавим новую новую переменную. Это будет путь компонента getPotName То есть полный путь компонента мы передаем в эту переменную Полный путь надо написать полный путь компонента. То есть из этого, из этой переменной можем сразу а, определить новое имя для нашего файла Step. И сейчас мы определим а, имя а, конфигурации. Заведем еще одну переменную. Пусть эта переменная называется ConfigName. Также она у нас будет в строковое значение. И здесь добавим имя конфигурации компонента. Да, при помощи вот этой переменной, в принципе, можем мы отсеять а, только детали. И с помощью же нее можем отсеять то, что нам не нужны. Это крепеж. Так, вот здесь теперь а, добавим как раз оператор ветвления если так справа возьмем имя компонента 6 у нас будет равняться Сборка или Строчными буквами напишем То есть если у нас попадется сборка То мы просто проигнорируем И продолжим Наш цикл Теперь э, нам нужно понять, какие детали нам здесь не нужны. Ну, здесь у нас всего лишь, наверное, три типа деталей. Это болт, шайба, еще одна шайба, четыре типа. Три типа деталей и четыре разных. И какой-то такой вот винт. Ну, давайте напишем часть имени. Это Hex bolt. Например, там, скрэл, Design и так далее. Для того, чтобы при совпадении в полном пути этих слов программа просто пропускала их и переходила к следующему компоненту. Если путь компонента содержит Тогда то же самое. Так, и Flat Washer. То есть, если у нас в имени, в полном пути компонента будут а, вот эти вот строки, то мы просто перейдем к следующему а, компоненту. Теперь нам осталось получить имя конфигурации компонента. Берем уже заготовленную переменную, и из переменной sv комп берем текущую конфигурацию. То есть это с имя конфигурации, которая э, принадлежит проходимому компоненту в данный момент в цикле. И теперь необходимо э, только совместить все эти параметры и указать, куда мы хотим сохранить э, наши новые детали формата степ я подготовил здесь папку все называется подфолдер и теперь необходимо совместить все эти три это папка имя файла и имя конфигурации Перенесем эту строку в цикл И здесь в качестве <coughs> пути сохранения добавим сначала под подфолдер Затем нам необходимо добавить имя файла. Имя файла можем взять из э, пути компонента. GetFileName. Добавим, например, тире. Здесь напишем имя конфигурации. И напишем расширение степ. Вот строка э, с адресом папки и именем файла, которая должна, в принципе, работать после того, как мы запустим э, нашу процедуру. Перейдем в конструктор формы и здесь добавим ссылку на нашу процедуру. Так, Перед тем, как э, запустить отладку, я чуть-чуть подправлю код. Здесь я немного неправильно написал вместо getFileName. Надо взять getFileName without extension, то есть только имя файла без расширения. И здесь вместо svModel нам, наверное, нужно взять svCompModel. То есть иначе у нас получится, что мы будем каждый раз сохранять э, сборку в формат STEP, А нам нужно сохранить только детали. Так, Запускаем с нашими изменениями. У нас окошечко запустилось, здесь у нас открыта э, сборка и здесь у нас пустая папка. Нажимаем на кнопку «Сохранить в степ» и вот уже некоторые файлы деталей стали появляться в папке. Все, 24 файла. Давайте теперь посмотрим какой-нибудь, ну, например, вот этот вот файл. Ну, вот, как видите, у нас сохранился в степ. Здесь без дерева только один элемент под названием импортированный и все остальные э, файлы точно так же у нас выглядят то есть мы сохранили только детали как видим э, код рабочий вполне здесь его можно конечно еще улучшить ну например добавить еще один массив, в который будем записывать уже пройденные компоненты и их повтор не сохранять. Наш код сейчас сохраняет компонент каждый раз, когда он прошел вот эти вот два фильтра. И даже если там уже файл с таким именем есть, он его просто заменяет. Можно чуть-чуть ускорить этот алгоритм и дописать еще пару строк, чтобы проверять наличие файлов в папке то он бы переходил просто к следующему компоненту. А сейчас мы каждый раз сохраняем и каждый раз заменяем этот файл. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, предлагайте свои идеи. До новых встреч!